всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришло из поднебесной два пакетика в одном большом желтом пакетике а именно аккумулятор для телефона motorola razer v3 то есть стандартная аккумуляторная батарея он bp50 которая находится непосредственно рядом с телефоном пришли вот в таких упаковках так одну упаковку мы отодвинем так ну и давайте оживлять данный смартфон телефон непосредственно этим аккумулятором Так, вот такой вот аккумулятор Можно даже сопоставить Давайте оживлять данный легендарный смартфон непосредственно этим аккумулятором Так, ну и как видим, он ожирился. Так, единственное, просит ставить симку. Ну и на данном варианте, то есть, аккумулятор, ну, практически заряжен на 100%. То есть, у нас показывает соответствующий риск. Вернее, соответствующий индикатор непосредственно на экране. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок распаковок. До следующего видео. И до свидания.